Так, значит, что у нас тут? Нет, тут отвлекает, пишет, пишет. Кто собирается? Так, кладбище построено. Херово дело. Временные блядь. Погиб один из наших людей. Отвлечение. Ну и я что я сделаю-то? Ну и ж. Новый день. Так. Ч ⁇ нас ждет? Температура повысится. Хера, уже 40, блин. Для обзора температуры. А, понятно. Уголек-то давайте Ка. Работа здесь будет вестись, непрыгнул чем... Ну так понятно, уголь заканчивается, пт вашу мать! Требуется работа. У нас очень много работы, не зачем работать. Быстрый способ решить эту проблему привлечь их рабочих детей. Навай! Херово дело! Ну ладно, хоть день... Там. Древесина заканчивается. Ага, здесь у нас... Рабочие пошли. Так, теперь я должен построить маяк, да? 29-39 сталь. Так, все на работу нахер. Все на работу. Так. Все, включаем. Так. Ресурс. нам бы построить, чтобы... Пост рабочих надо захерачить еще. Так, а здесь у нас моя готов. А, и здоровье. Вот это надо. Охотничье а снаряжение. Отлично. Вот это надо сделать. Тогда жертвы будет побольше, а то жертвы вообще нихера нет. Так. Так, здесь что? А, мольба ребенка. Капитан, мы ушли продрогшего до костей. Так, должно быть он там немного времени. Он хочет, чтобы вы созывали экстренное заседание. Он говорит, если вы согласны, его мать а, проснется и придет. Так. Он должен пережить трату. Так, Надежда, ну а хер делать? выбор то не другого. медицина. Как тебе улучшится? Медицина. Так. Нужно построить дорогу. Так что мне с маяком вообще? Стали, Стали, надо до хера. Где Стали? Еб пять, только пять. Пошли, ребята. еще одну эту охотничью поставить. Так. остров рабочих строитель с букина так здесь с генератором блять множественный про нет собираем крусом тогда как тебе нахуй Что, блять, значит ночью отключается генератор? Ну-ка, нахуй! Что с углем, блять? Так, это что у нас? Хераси. Думаю, надо еще парочку палаток построить. Больше людей. Так. Что-то мы отменим тогда. Так, здесь у нас что? Не работает почему? Слишком холодно, понятно. Так, здесь еще кто-то умер. Пять лечений, тяжело больных. Ну, так, радикальный. О, давай. Отлично. Так, уголь закончился у нас. Это плохо. Это самое важное у нас. Это херово. Где у нас еще есть уголь? Угольная шахта. Так, стальные обломки здесь работают. Что-то собирается. Уголь. Надо сюда... Блин. Так здесь что у нас не работает? Нужны мешанные охотники. Ну сейчас что, построим новые дома, придут новые рабочие. построим так хотя бы без людей это никак рабочая сила нужна так отлично а, так это мы изучили так что здесь ребенок ранен на рабочем месте дает ребенка выходной Конечно. Так. У нас и так все хреново. Нам сейчас. Так. Технологии. Тридцать сталь. Да охереть! Нахер генератор что там с убльем понять не могу работает кто-то вообще Древесина 9 человек собирает так что у нас температура снизится так холодное жилище Все дома нахер обогреем. Блять, нужен уголь. Нужен ёбаный уголь. Так, улучшение снег э, с хороших Так, плюс 10, да? Уже время снизу при. то что такое? Охотничье стражение. Хорошо. А чем мы еще можем? Э, чертежи и доски, что позволит изучать технологию первого Давай. Уголь заканчивается. плене отключено это хуево. это очень и очень хуево. давай новый закон чё у нас там так а для больных а для любые работы так бойцовская арена что это за хуйня лучше снять так необходимо будет построить. так новая постройка с бы при всем снизить недовольство ну хуй знает, блять. Дома пеки. Женна, блин. Так, принять и что у вас построить дом пеки. Давай подпишем. Hear me, hear me. Повысим надежду. Так в больничку до да. чтобы там был температур не ниже отметки приемлемо вот так чертежные доски так Блять, здесь работников не хватает Это без не что что у нас еще такое охотничья хижина а, кухня есть требуется еда блять здесь требуется хижина не работает почему так почему не так очень хижина работает блять почему на уголь никто не идет четыре человека так что у нас древесину пошли хуярить не работает 9 из 10. уголь так дайте выходной так мать отказывается пускает дочь на работу написание что она получит травму. так делать что... да выходной дадим Пошли хуячить. Все, блядь. Так. А, древесина пошла. Соответственно, нам понадобится... Так, здоровье, да? До пеки. 30 древесина. 30 древесина. Так. Давай, давай, давай. Ну еще чуть-чуть. Надо, блядь, прибавить, если нужно. О, другое дело. Чик. Хорошо. Так, еще домов. Соки недовольства, блять. Ебуну, надо генератор включить. О, пошла мазута. Так, пошли тоже. Все на уголь, блять. Почему так мало? Как нет, блять, обитателей? Порождаемость нет ничего. Так, это же пищевые добавки. Так, ладно. Не хватает еды, блядь, не хватает. Как людей я прослушал. Ну-ка, тут вот что-то, блядь, дохуя. А, форсаж генератора. Вы знаете, вы можете включить форсаж, где это увеличит выработку тепла, но вызовет дополнительную нагрузку на генератор. Следите за ним, когда он снис сам генератор, взорвется. <coughs> и пиздец, прыгай, да? Коллеги. Из-за это так, короче, мы им что даем. Так, несчастный случай на работе, понятно. Вы сможете исследовать улучшения, позволяющие решить эту проблему. Но нуждается в жилище и пище. Ладно, зато это... Ну, как это надежда блять будет больше будет больше надежды так здесь люди работают пять человек всего работает ебануться можем